Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Спешу вам сообщить, что с 26 октября стартует второй поток марафона по вязанию свитера-паутинки. Если вы устали от толстых свитеров, если вам не нравится, как они топорщатся под верхней одеждой, но хочется тепла и уюта, тогда свитер-паутинка – это для вас просто находка. А может быть, вы никогда не вязали большие изделия и вам кажется, что на это уйдет очень много времени, я докажу вам обратное. Марафон Паутинка создан специально для того, чтобы перевернуть ваше представление о вязании теплых вещей. Я гарантирую вам, что эту модель свитера свяжет даже начинающая вязальщица, потому что я постаралась подробно объяснить все моменты вязания и показать их в видеоуроках. Тем более, что первый поток марафона уже прошел на ура и девочки за время марафона успели связать по 2 и даже по 3 паутинки. Вяжется это изделие очень просто и быстро. Во-первых, потому что мы будем вязать большим размером спиц и изделие будет расти у вас прямо на глазах, а во-вторых вяжется все лицевой гладью а это намного быстрее чем вязать какой-либо узор я вас уверяю материалы марафона вы не захотите складывать на полку компьютера сначала у вас появится желание обвязать всех родных затем подруг а может вы начнете принимать заказы и сможете заработать почему я так уверена да потому что вам не придется ничего считать я вам дам файл над которым я достаточно долго работала, и это моя гордость, и этот файл посчитает все за вас. Вам остается всего лишь снять свои мерки, внести в этот файл, и он вам сосчитает все петельки и все ряды на любой размер. И это еще не все плюсы. Если вы вдруг переживаете, что свитер-паутинка слишком прозрачный и вам будет неловко его носить, я вас обрадую. Файл настолько универсальный, что по нему вы сможете связать себе любое изделие из любой пряжи и любым размером спиц. Это может быть как теплый зимний свитер, например, из кашемира, так и легкая летняя футболка из хлопка или шелка. Данная модель вяжется безотрывно, единой нитью, без швов. И это, сами понимаете, облегчает и ускоряет процесс вязания. Вам не придется заниматься нудным сшиванием деталей. Так что отбрасывайте все свои сомнения и переходите по ссылке под этим видео. Я жду вас на марафоне условия участия очень просты мы вяжем все вместе в закрытом чате WhatsApp, так что уютная компания и поддержка автора вам гарантированным вяжем мы на основе моего мастер класса по вязанию свитера паутинки уютное облако и все материалы остаются у вас навсегда После оплаты вам на почту в письме придет ссылка на вот этот закрытый чат, в который вам нужно будет вступить. Вязать мы будем поэтапно, переходя от задания к заданию. И я лично буду проверять каждый этап работы и отвечать на ваши вопросы, если они у вас будут возникать. Стоимость участия совершенно смешная. За эти деньги вы получите намного больше. Так что переходите по ссылке, становитесь участником. Встречаемся на марафоне!